Марина Корющенко, Андрей Андреевич, добрый вечер, вы очень хорошо выглядите, помолодели лет на 15, замечательный пример для нас. Я принимаю препарат Молодила, мне он очень нравится, на фоне приема препарата Молодила, я помолодел. И принимаю препарат Чай Тутус, мне очень нравится, ну и конечно же плюс еще в том, что я очень активно занимаюсь физическими упражнениями, то есть я активно занимаюсь, делаю это ежедневно. То есть по-другому я взял себя в руки. Когда зимой этой я читал семинар программирования нового года, я там весил в это время 111 килограмм. Сейчас я, вешу, сейчас я взвешиваюсь и сейчас мой вес составляет 97. Получается 111 минус и 97 это получается 14 килограмм. То есть между нового года и этим днем сегодняшним у меня произошло снижение веса на 14 килограмм. Вместе с этим улучшился слух, улучшилось зрение, улучшилось самочувствие, улучшились отношения в семье и так далее. Что я обычно делаю? Я, как каждый человек, конечно же, не люблю никаких физических упражнений, но нужно. Поэтому я... Обычно не занимаюсь там, культуризмом и всем остальным, сажусь на велосипед или на беговую дорожку, засекаю час или там, засекаю час 20 минут и просто бегу или плаваю.